Привет! В Яндекс Гляде появился инструмент для тестирования ваших роликов. Новый инструмент позволит узнать, как аудитория воспримет рекламу еще до начала видеопроизводства, а до 17 октября можно будет получить три тестирования совершенно бесплатно. Для этого необходимо всего лишь подать заявку на специальной странице. И да, количество участников ограничено, а рекламодатели Яндекса смогут бесплатно использовать инструмент в рамках контрактов по размещению видеорекламы в сети. Вы не слышали про Яндекс ⁇ Гляд ⁇ Это сервис для изучения целевой аудитории через онлайн-опросы, который стал доступен в Беларуси и Казахстане. Ранее он был доступен только в России. Сервис Яндекс ⁇ Гляд ⁇ появился в 2018 году. Он позволяет за несколько дней провести с помощью опроса исследования целевой аудитории, нового или существующего продукта или сервиса. Платформой постоянно пользуются сотни компаний. Почему Яндекс ⁇ Гляд ⁇ потому что это быстрый сбор статистики и запуск в несколько кликов, простые в интерпретации результаты от опросов, а также доступная стоимость размещения опросов для решения ваших бизнес-задач. Возвращаясь к тестированию на основе загруженных прототипов, будущего ролика из нарисованных кадров с черновой озвучкой и музыкой, маркетологи, креативные студии и продюсеры смогут протестировать свои идеи на целевой аудитории, не дожидаясь готового видео и имея возможность внести коррективы. Респонденты, соответствующие выбранным критериям, оценивают насколько будущий ролик решает задачи бренда, рассказывает полезную историю, а также отражает глобальные потребительские тренды. Экономия времени, денег, упрощение жизни и так далее. Для более точной оценки будут доступны мини-тесты, которые помогут выбрать актеров, пэкшоты, слоганы, лучше всего отражающие идею. Результат теста заказчик получит в промежутке от нескольких часов до нескольких дней. Срок зависит от выбранной аудитории. Результаты тестирования сравниваются со среднерыночными значениями. Теперь мы всегда сможем узнать инсайты. Перестанем гадать и делать ошибочные решения. Все, что нам нужно, это запустить опрос и рационально выстраивать свою стратегию продвижения. И неважно, для чего мы хотим получить ответы. Взгляд ответит на все наши вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в эфире!